Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Максони, Олег, Данила, привет, ребята. Привет. Зачем мы здесь сегодня собрались, вы в курсе? Снимать конфетки в 159 тысячный раз. Я не хотел бы вообще сниматься с конфетками с вашими. Олега в первый раз позвали поучаствовать в нашем соревновании, как твои ощущения, ты уже попробовал? Я понюхал и уже хочется уйти встать, потому что ну там вообще не очень хорошо все. Я тебя понял. Ну что ж, э, у нас сегодня изменения некоторые в правилах. Во-первых, я не буду вас спрашивать по очереди. Я буду просто задавать вопрос, и кто первый ответит, получит балл. Мне кажется, это ерунда. Нет, нормально, Потому нормально. что мы настолько такие, что мы будем отвечать сходу. Кроме меня. А конфетку когда есть? Отвечаешь неправильно? Ешь конфетку. А Отвечаешь можно, правильно. Вообще, Отвечаешь правильно? Твой соперник ест конфетку. Угу. Понял. То есть, конфеты будут съедены к концу шоу практически все, я считаю. Мы их все доели полностью просто. Жесть. Да и в жоге, походу. Предлагаю начать. И первый вопрос про Орегон. Во время какой операции карту Орегон переработали? Очевидные вещи. <свист> <свист> да и Кто знает ответ, поднимает руку или дает какой-нибудь познательный знак? А я не помню последние две операции, как они назывались. Мне кажется, это, это была было Предыдущая? Предыдущая какая была? Да. Ты думаешь, она не предыдущая. Орегон уже сколько год уже? Это год назад было. Мы не вспомним такое. Я точно не вспомню. Я тоже не вспомню. Ну три сезона, по-моему, назад. Или два, или три точно. Да? Не больше. Не, три, то это можно попытаться. Ну, прошлое это, это по умову. В Амай вот эта рыба, когда была в аквариуме, плавала. Как, а она? Она а как она называлась? она называлась? Это да. очень просто. Она называлась Аквариум. Нет? Ну, короче, сломаем, по-моему, когда вот эта операция выходила. Я не помню, как она называется. Я помню, я только «Фантом Сайт» крутится и все. Потому что про эту операцию у нас были вопросы практически в каждой передаче. Да. Ну что ж, операция называется Void Edge. Знаете, такую? — Да, это, по-моему. Это Варден, когда вышел. И, и, и, и ног, да? Нет. То бишь, А, ты не знаешь, ты же ничего, он ничего не знает. Ну, наверное, но ну, ну, очень возможно. плохого курса. Я просто предлагаю каждому по конфетке схавать. А крутить-то <гит> надо или как? Или Бар -бар. на шару? Ну, можете крутануть, чтобы не так скучно было рандомно брать. Ну, одинаково вернул. И что а, это? Бел, бел. Беленькое. либо, либо мороженка, либо поношенные носки. Отлично. Покупим. На мороженка. А у тебя? Не мороженка. Я пойдуть пока не могу. Мороженое сразу чувствуется. Понимаешь. Не, ну если это носки, то они нормальные. Мне кажется, это носки, потому что мороженое, ты сразу понял. Не мороженое, но она вкусное. Ну, носки нормальные, то есть? Ну, оно сладкое. Ну, вот если бы носом дыхать, то не очень вкусно. Но оно сладкая, да. Ну, это мороженое, наверное. Носки, я не думаю, что носки сладкие. Нормально, работаем. Давайте нормальные вопросы, пожалуйста, начинаем. Окей, идем дальше. Из чемпионского состава G2 который выиграл Инви в девятнадцатом году. Сейчас остался только один игрок. Как его зовут? кантер Ну, я тоже хотел сказать Кантер. Ну, ты хотел, конечно, но не сказал. Поэтому а Данила получает один балл. А ну, ты ешь конфетку. Я тебе крутанул. Крути. Я это придерживаю. Так, что каким цветом? Фиолетовое. Либо виноград, либо сыр с ну не пахнет, смотри. Обычно, который, мне кажется, не пахнут, это есть шляпа. Нет, виноград. Ну, нормально. Видишь, с любовью крутанул, сразу нормально Третий вопрос. Назовите всех оперативников в игре славянского происхождения. Финка. Тачанка, финка, фьюз, капкан, глаз. И Олег получает 2 балла, потому что назвал всех пятерых, а Дан кушает конфетку. Батон... Давай, давай, красиво сделай. Ну такая ну, же, же но ну, очень, вкусная, типа, очень да, вкусная. Очень вкусная? А где Просто она? Просто бомбочка. Я не понимаю цвет. Ну фиолетовая такая. А ты видишь Сейчас найду, вот он. Сплей. Давай. Бахаем. Надеюсь, что нормально. Да, виноград. Да? Угу. Легчайше. Она, походу, только вкусная. Ну да. Максон не подвел, как обычно. Четвертый вопрос. Ubisoft рассказала в документальном фильме о трех самых влиятельных игроках осады. О ком была речь? имеется ввиду оперативников нет игроков игроков три самых влиятельных игрока А -ка? в каком плане ну типа ну у Ubisoft был документальный фильм и они сами так посчитали наверное этот Пенгу Пенгу Канадианы и этот Зик да да а кому дать бал тогда раз вы назвали по половинке можно давайте по полбала раздадим тогда а никто не ест никто не ест я предлагаю, чтобы никто не ест конфетку, немножко отдохнем. Хотя только вкусные пока попадались все, правильно? Да, да, да. только на, так сказать, тестовые, когда еще съемка не велась, мне попалась улитка. Она была невкусной. И переходим к пятому вопросу. У одного из самых результативных игроков ВП, Милона, есть счастливая трофейная животная игрушка. Что за игрушка? Блин, я не его фанат, я, я который нуль тоже... лет. Игрушка присутствует на большинстве его стримов. Что он стримит? Нет. Я ни разу не видел стрим. Ну, нельзя какой-нибудь пикачу там, не знаю. Может, какой-нибудь лошадка какая-нибудь. это животное. Вот животное. А рыба. Лошадка. Так это не рыба, не лошадка, я правильно понимаю? Это животное. Кошка. Нет. Собака. Нет. Давайте по очереди, что. Мышка. Нет. Птичка. Нет. Ежик. Нет. Слоник. Так, ну мы уже почти всех животных в мире перебрали. Mm -hmm. Обезьяна. Ну оно он... в настоящем есть вообще? Да-да. А вдруг это гибрид слона, птицы и кошки? Может какой-нибудь Кинтауэр, я откуда знаю. что у меня там за игрушка-то, я не знаю, придумал тоже. что там, анимешное какое-то животное надо назвать. Обычно Мне кажется, анимешное это какая-нибудь кошка, но кошка не подходит. А может быть это, я знаю, наверное, что. Не подкажут тебе. Так ты можешь говорить же. Ну, по очереди вообще. Но если не значит, я могу пробовать. Давайте Панда. Нет. Медведь. Нет. Кенгуру. Нет. Панда была близко. Коала. Нет. Такие еще есть. Злинивец? Нет. <сOR다> а, осетр. Ну, панда это где-то было близко, <fresco>. но, да, но медведь. Да. Медведь Natomiast был saber. уже. Медведь по, по, по окрасу может немножко Может это этот, енот? Да. Ну я не мог знать. Мы все в мире животных перебрали просто, чтобы это отгадать. Легчайший вопрос, Очень. я считаю. Так, что, я должен вкидывать. Да, это а да. значит, я тебя кручу. Вращай барабан. Так, ну это либо кровь, кровь свежая, кровь? либо клубника. Не, да. кровь что нормальная тема. Я думаю, нормально будет. Ну вампиры тут просто все. А что это еще можно быть? Либо кровь, так? либо клубника. клубника. Наверное клубника, потому что она сладкая какая-то. Ну прям быть. нормальная, вкусная. Ну Но вкусная, значит. Только вкусные попадаются. Максоне опять на шамманил Все невкусные съел специально ночью под подушкой. Ну либо мне так просто понравилось. Шестой вопрос. Как называется карта, которую ежегодно используют во время события Роту Сиксент? Стадион. Так, ну во-первых, нельзя прерывать ведущего. Но ты был прав, это карта стадиона. стадион. Ты Олег... Очень долго тянулся не вопрос. Алекс съедает еще одну конфету, а там получается еще один. Поем все. Апельсин или О, ули... ну, вот вот улиточка, вот уличку ты поймешь сразу, да, улиточку вот ты это поймешь. Это уже опасно. По-моему, это оно. По-моему, улиточка уже едет. Так. Апельсин там может быть? Да. Апельсин? Не, да, типа повезло, потому что улиточка неприятная, вот сразу не, почувствую. Надо быстрее, потому что я уже почти наелся. Если в конце попадет невкусное, то может, ну, что-то произойти. И мы переходим к сложным вопросам. А На два балла. Так. На два балла. Так. Французскому игроку в радугу Яни Уахиону, так, звучит его фамилия, mm. за последние 4 года забанили 80 аккаунтов в игре. Все бы ничего, но в ноябре 2020 года ему выдвинули обвинение, которое будет разрешаться в суде. Что он сделал? Он, он позвонил он, в, сказал Юбиссон, то, сказал, что, что, что сейчас будет теракт. Да, эти там террористы захватили. Я первый был. Олег, Олег. действительно был первым, он получает 2 балла за этот ответ. А ну, я 2 ба конфетки ем. А Дан ест одну конфетку. Одну? Да. Блин. Да, костинчик, это очень вкусно. Ну, сейчас попробуем. Ну, если улитка вторая. раз. Или распоряд... улитка. Немножечко это причин. Легко. Мы переходим к следующему сложному вопросу. После развала Нора Ренга ключевая часть ростера перешла в эту команду. Это слово часто встречается в играх про феодальную Японию. Легче не стало, если Давай ты уберешь подсказку про феодальную Японию и подумаем. Название команды, куда они перешли. Нора Ренга. Часть ростера. После развала. Кто там? Самый главный давным-давно ушел стример. Но, но нет, а ну, роллинги нет, но я не знаю, я не, не следил, так сказать, Остальных кентов я даже не знаю, они там что-то потихоньку тусовались, тусовались и все, и сейчас там, по-моему, вообще Может, какой-нибудь и Спортс? Нет. Ешь конфет. Ладно. То есть, вообще не слышали про такую тему? Мы не знаем, какие команды. А что, кровушку ешь или что это, или, или, или вот эту? Кровь. Чебокол? Ну, а. Я говорю, там так вкусные. Угу. Остальные, походу, оба сил. Скорее всего, да. Может какие-то предположения еще есть, названия, что-нибудь ну, японские там, ну, ну не циклопы явно. Ну и не cloud явно. Понял, Это вообще да, известная вы. организация, ты ее знаешь? Ну я вообще как бы не эталон познания организаций. Ну давай хотя бы какую-нибудь накинь. Да, накинь. С. Первая С. С. С. С. -с. А вторая? Е. Се. С. Се. Секура. Сакурак? Нет, ну сэ, это са. Сэ. Семпай какой-нибудь, я не знаю. Семтекс. Давай третью, сто третью букву мы должны отгадать. Н. Сен. Синхайзер. Нет. Сен... Сентезатор? Ну не знаю, ну... Ну все, давай уже, следующий вопрос. Мало кто смотрит, тяжело. Да, действительно сложный вопрос, а потому что на 2 балла сложные вопросы у нас. Команда называется Singoku Gaming. Не слышали, что это Я про них подумал, что это Сенгоку гейминг. Ну потом Сенхайзер в вечно. Ну а потом -а просто Сенхайзер, потому что тут наушники одевал джойстик. И все, и все поплыли. Ну, мы бы ответили. Дал бы нам еще минуту, но ты зачем-то начал ответ говорить. секунды 4 бы еще я бы ответил Ну тогда спокойно переходим к следующему вопросу. По словам разработчиков Сиджа. Руководство Ubisoft настаивало на том, что в игру необходимо добавить эту функцию во время раундов. Это сделало бы шутер менее сложным и более дружелюбным к массовой аудитории. Однако первые тесты показали, что без этой функции матчи становятся более напряженными и интересными. В итоге авторы все-таки смогли оставить изначальную концепцию, которая сейчас в игре и используется. Что это за функция? Может, какими нибудь респауны? Здесь, честно, вообще... Протокол... Это ты имеешь Ничего. в виду вопрос... Который, когда «Радуга» только создавалась. Ну, сейчас ничего не поменялось. Ну да, только вот. Ну, при создании хотели ну, да. одно сделать, сделали другое? Да. «Ассасин Крит» хотели сделать, <laughs> сделали «Радуг». Yep. хотели на одном настоять, а разработчики CG-подразделения, они хотели сделать так, как сейчас и есть. И они отстояли эту концепцию. А что хотели ubisoft Может, они хотели убрать там Хедшот в голову, ну типа Ваншот? Нет? Нет. Можешь съесть конфету. — Ладно. — Давайте кутану. — Вообще-то типа барабанка, Олега. Ну, — а тут... Ну, либо э, кола, это либо кола. Коричневая. — Вот такая, да? да — Да-да. — Не пахнет вообще. — Корм, да, кошачий? Вкусненький. Чувствую-чувствую. Даже мне вот после этого страшно отвечать, если честно, на вопрос этот пошли я... невкусные конфеты я провтыкал просто начало вопрос ну смотри э когда создавалась радуга Ubisoft хотели вот так У -у -у. а разрабы сказали нет давайте так и до сих пор это есть в игре так как решили не по... разрабы так как решили разрабы и вот так сейчас я и чувствую корм прям даже тут он очень невкусный он ну, очень «Юбисофты» настаивали что эту функцию необходимо добавить <губ> чтобы она во время раундов была во время во я не могу ее проглотить можно водички попью? Уже очень вкусно. Так, давай еще раз. По словам разработчиков сержа руководство Ubisoft настаивало на том, что в игру необходимо добавить эту функцию во время раундов. Это сделало бы шутер менее сложным и, соответственно, более дружелюбный к массовой аудитории. Однако первые тесты показали, что без этой функции матчи становятся куда более напряженными и интересными. Эту Без функцию. Без античита? Ну, а кстати, но интереснее стало. Немного. Эту функцию. Эту функцию. Возрождение, что ли? Да. Так я же сказал, то самое первое слово. Ты не дал ответ, ты просто подумал. Я сказал, ну да, ладно, согласен. Олег получает два балла. Согласен. Легко. Давай, крути. Блин, опа, зеленый. Я только хотел сказать, зеленый выпадет сегодня. Ну, это либо или это арбуз или. Это не арбуз. Это, это не Ну, у меня до сих пор ворту кошачий корм, так что нормально. У меня весь рот соплях. Ммм, вкусняшка. Между прочим, у Олега на 3 балла больше сейчас. И у нас осталось всего два вопроса. Ой, если бы ты слушал, у меня было бы на один балл меньше. Кого я слушаю? Меня. Ну, ты, видимо, не утверждал, ты, раз, ну, ты раз, сказал, размышлял. Ну, я сказал, что нужно респаун. Ну, ты, ты это не мне сказал, ты Олегу как бы сказал. Ну да, ну согласен, а, согласен, ты меня подвел Максуни. Ну. Ты... За это мне ты будешь наказан это. после видео. Переходим к следующему сложному вопросу. Поехали. Осенью прошлого года Ubisoft анонсировали Switch на консолях нового поколения. PS5, Xbox Series, вот это. Как Ubisoft решили привлечь, перейти, играть в радугу со старых приставок, PS4 и так далее? Вы герцог. Какой, Какой главный тезис? 120 FPS. Нет. Главный тезис. Главный тезис это который у них в, на сайте в этой статье про переход на новые приставки первым пунктом идет: 120 герц. По-моему, ну, там, там вообще не указано, кстати. Суперграфон. 4К разрешение. А раз что раз вы оба ответили уже про 120 герц моментально. Я предлагаю каждому по конфетке бахнуть. Давай на рандом, вот я белую на хочу. На Да, рандом. я белую хочу. Давай я не буду смотреть, я так, чисто, закрытыми глазами достану. Ты Это, Это может быть очень плохо. Что там, что там? У меня мороженое. У меня или арбуз, или... Не арбуз. Сопли, не вкусненькие, да? Ну, корм был, по-моему, пожестче. Ну, корм мне кажется, потому я даже Дудова чувствовал корм. Или арбуз, уже после непонятный, непонятно, короче. Не знаю, что-то такое. Может быть, это знаешь что? ФОВ можно менять. Из-за что? Я тебе понял. В любом случае, неправильный ответ. Ну, какой вот? только... Они... Вот люди раньше играли на PS4 и Xbox One. И Ubisoft как бы хочет, чтобы они перешли на новые приставки. И тоже в Sears играли. Как Ubisoft как бы подталкивает игру? О, я, кажется, знаю. Кросс-платформа? Это что? Значит, это не то. Ну, кроссплатформа там сейчас это... хотят сделать, что Xbox будет с плойками играть вроде как. И с компами вроде, нет? -компами. Ну, это, по-моему, есть такое, но это не основное. Это... Я не знаю, по-моему, всегда, когда вот этот а трейлер основном, PlayStation, PlayStation был, и... то, что 120 герц. Ну, 120 ФП. Я тоже про это помню. Ну, это реклама как бы PlayStation, А это Ubisoft, вот, именно по Сиджу. Ультра HD текстуры? Нет. Да что ж это такое? 2К, 4К, они там чем-то таким заманивают, что и нам хочется перейти с компа на PlayStation? А, Блин, конечно. я не знаю, что там еще Я тоже, быть. я был уверен 120. Ну думайте, думайте, ответ на поверхности типа. Ну ты понимаешь, что это вообще не наша структура вот эти приставки, но кто там знает, что там им предлагают? Может им предлагают... Ну вот представьте, что вы играете в PS4, в «Радугу», yeah. и купили PS5. Uh -huh. а Ubis и Ubisoft хочет, чтобы вы начали в «Радугу» играть на PS5. Бесплатно предлагают да. игру? Если у тебя есть копия игры на PS4 или Xbox One, ты покупаешь новый PlayStation или новый Xbox, и у тебя будет бесплатная радуга уже работать. Жесть. Жесть. Поздравляем всех, кто купил на... PlayStation 5. Поздравляем. Я, к сожалению, не угу. купил, потому что ее нет. У ну, меня там они какие-то проблемы, так что пока не надо, наверное. Подождем. Финальный вопрос на 5 баллов. Да. У Дана разрыв с тренером в 5 баллов. Либо сейчас Олег побеждает, либо ничья происходит. Давай. За картой Орегон скрывается интересная история. Эта карта создана по событиям о одной реальной антитеррористической операции. Попробуйте вспомнить год этой операции или американский штат, в котором она проходила. Это было в Техасе? Да. Ну это там эти какие-то культисты Вот не помню, были. да, там что-то там типа и дети были. И, да, ну да. короче, там целая толпа была, и там долго выкуривали, и по-моему они сожгли вообще этот дом потом дотла. А вот, кстати, слева в кадре народ сидит, человек, который перед съемкой утверждал, что он вообще не шарит в лоре, не ответил ни один-один один вопрос. Я просто Орегон люблю старый, новый нет. Я тоже. А почему карта так называется, не знаете? Почему называется Орегон? Ну, это тоже как -то связано, не с этим. Ну, я думаю, вряд ли, им бы не разрешили. Ну да. Потому что это упоминание типа таких вещей нехороших. Да, Орегон — это вообще американский штат, но, как бы, действительно, операция происходила в Техасе в девяносто третьем году и стала известна из-за большого количества жертв со стороны членов религиозной секты «Ветвь Давидова». Такие дела. Получается, что, да, у нас с 3,5 очка за эту, это соревнование, да? И сопли во рту. А Олег получает 8,5 очков, плюс еще сколько тут за ответ за Техас, вот половинка 5 ,5. ответа, ну, да, ну, 8,5 там, плюс половинка, а в году в очков 11-12 будет. А в году в каком то было? В 93-м. Надо было либо год, либо штат. Олег сказал сразу штат. Поэтому. А я бы сказал, кстати, штат Орегон. Да? Да. Ну, да. Я, я думал, между я... Техасом и Орегоном, подумал, наверное, Орегон. Не, я просто видос смотрел про эту тематику. Mm. Я еще тогда помню, ну, была тема про вот Орегон, что это настоящее здание Приходи еще к нам. Конфетки кушать, отвечать на вопросы. Ну, если кошачий корм, если вы берете, то можно пообщаться еще, пообщаться. На этом наш сегодняшний выпуск подходит к концу, дорогие друзья. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на Team Empire, на Олега, на Данилу, на меня. Можете подписаться, вот тут их твиттеры. И всем пока, желаем удачи на Invitation. Спасибо. Спасибо. Всем пока. Пока-пока.